Здарова, дамы и господа, это домашний канал Олегки и бесконечное лето. Ну что, продолжаем. Итак, у нас э, пятый день до сих пор продолжается и нам нужно найти ингредиенты для торта. Первым делом мы отправились с вами в клубы. Окей. Казалось, что за сегодня мне пришлось пережить столько же, сколько за все предыдущие дни. Так что, подходя к зданию кружков, я и думать забыл о том, что искать здесь сахар. Вообще говоря... Несколько стран... Несколько странноват. Ни хрена себе. Ни хрена себе тут... Шура... С электроником. что творят? Шурик и что-то увлеченно мастерили. Секс-кукла какая-то. Увлечённо настолько, что даже не заметили меня. Я присмотрелся. Это был какой-то робот. да какой-то Няша робот у нас тут. А, хотя бы его корпус. Окей. Причем робот женского пола, да еще и с ушами. Мне хотелось строить теории, для чего светилом лагерной кибернетики могло понадобиться это устройство. Хоть инструкция и выглядела относительно технологично, у меня были большие сомнения в том, что этот робот сможет в будущем завоевать мир или хотя бы вообще будет способен на какие-либо самостоятельные действия. Однако им кажется важнее сам процесс, нежели конечный результат. Тут я мог их понять, хотя мне не хотелось признаваться в этом самому себе. С другой стороны, они не боялись провала, критики. Насмешек. Шли и шли себе к намеченной цели, не обращая внимания на то, что кому-то она может показаться недостижимой или вовсе абсурдной. Как будто я, правда, их сравниваю с какими-то светилами науки. Привет, Семен! неуверенно поздоровался я. А, привет, Семен, говорю. Это наоборот, Семен поздоровался. Да? Или нет? Да. О, Семен, заходи, всегда рады. Да я и так уже зашел вообще-то. Ты это, извини за вчерашнее. Хотя я почти ничего не помню, но мало ли что. В общем, ничего, ничего. А что тебя привело в нашу скромную обитель? Электроник хитро посмотрел на меня. Порой мне казалось, что когда он делает такое выражение лица, то полностью уверен, что знает про собеседника нечто, чем может козырнуть в подходящий момент. Сахар. Мне нужен сахар. Перед глазами сразу всплыла картинка из старой компьютерной игры, где какой-то юнит-строитель или что-то подобное во все свои, вовсе свои пять пикселей кричал «More! We need more!» «Это есть у нас?» – спокойно ответил Электроник. «А зачем он тебе?» «Я не хотел объяснять Шурику, что в его честь хотят испечь торт. Не хотел портить сюрприз». «Не знаю». Ольга Дмитриевна попросила принести. «Ладно, сейчас». Электроник скрылся за дверью в соседнюю комнату. «А почему сахар именно у вас лежит, а не в столовой?» Когда в прошлый раз машина с продуктами приезжала, то его выгружали последним. А так как наше здание ближе всего к проходной, то, чтобы далеко не нести, логично. Открылась дверь и появился электроник, тащивший за собой огромный мешок. Я, конечно, не знал, какого размера торт планирует испечь Ольга Дмитриевна, но здесь сахара явно многовато. Спасибо, конечно, но мне столько не надо. А куда же нам его переложить? Электроник удивленно посмотрел на меня. Нам некуда. А просил сахар, забирай. Похоже, та его улыбка все же не была беспричинной. Может быть, тогда поможете мне дотащить? Тут недалеко же. А мы заняты. Засранцы. Он показал рукой на робота. Я пристально посмотрел на Шурика. В конце концов он был мне обязан. Тот замялся, но все же стыдливо отвел глаза. Я вздохнул, взял мешок и направился к выходу. Спасибо, что же? Надрываясь, сказал я на прощание. Однако далеко уйти не получилось. Уже через каких-то 20 метров мне пришлось поставить мешок на землю, чтобы передохнуть. Не знаю, сколько он весил, но казалось, что точно не менее 20 килограмм. С одной стороны, до столовой оставалось... Всего каких-то пару сотен метров. С другой же, даже такое расстояние с подобным грузом на плечах, а иногда в руках, ногах, подмышкой или даже на голове, казалось мне тогда непосильным. Я уже твердо решил передвигаться небольшими рывками с длительными остановками. К ночи как раз добрался бы, как услышал голос позади себя. «Может помочь тебе?» Передо мной стояла Лена. «Не думаю, что у тебя это получится». Именно в такие минуты я мучительно тяжело ощущал, что мне катастрофически не хватает физической формы. Я могу с тележкой сходить. Тележка. Почему я сам об этом не подумал? Да, это было бы здорово. Подожди тут, я быстро! Она улыбнулась и бежала в сторону площади. И что бы я без нее делал? Все! Все! Женись, Семен! Женись! Хорошо, что Лена все же не всегда такая застенчивая, но иногда и вполне может проявлять инициативу. Я задумался. Сейчас она выглядела довольно странно. Нет синей робости на лице, наоборот, улыбка, уверенность. Предложение помочь само по себе не было чем-то из ряда вон выходящего, но от Лены... Через пару минут она вернулась с небольшой тележкой. Я поставил на нее мешок. На кого, на Лену или на тележку? «Не Она покраснела и уставилась себе под ноги. «Ну вот опять!» «Тогда я пойду?» «Да, удачи!» «И еще раз спасибо!» Крикнул я ей вслед. Иногда мне казалось, что в Лене живут два разных человека. Но второй уверенный в себе, веселый, местами даже какой-то дерзкий, появляется только передо мной. И мне опять все это кажется... Я решил, что лучше принесу все ингредиенты одновременно, поэтому направился с тележкой в сторону домика Ольги Дмитриевны. Так, окей. А... У нас остался медпункт и библиотека. В медпункте, я не помню, мука вроде, да? А библиотеки, библиотеки, что там еще у нас? Блин, я забыл, что там еще надо нам. Ладно, ладно не суть. А давайте медпункт. Мне начинает казаться, что в последнее время я слишком уж часто бываю в медпункте. Тоже ничего не поделаешь, так складываются обстоятельства. Я вздохнул и постучался. Мои дети! Несколько наспев на ответила медсестра. Здравствуйте. Меня Ольга Дмитриевна прислала за... Я несколько замялся. Ну да, перед такой дамой это, я думаю, любой бы за... замялся. Так, да я сохранись? На всякий случай... Погнали дальше. Дрожжами. А, дрожжи тут. А в библиотеке получается у нас мука. А, да, конечно. Она широко улыбнулась. Только у меня их нет. Пионер. Как так? Она сказала, что. Ну, раньше были, закончились. Я даже не стал спрашивать, зачем они вообще понадобились медсестре. Ну, явно видно. Зачем, да? Ей дрожжи. Впрочем, ты не расстраивайся. Могу предложить тебе аспирин, например. Может быть, он мне не помешал бы. Где же мне тогда их достать? Я вздохнул. А вот... Она открыла ящик и достала какую-то бутылку. Я присмотрелся. Пиво Останкинское. Влад? А что такого? Пиво тоже продукт выражения. Она пристально посмотрела на меня. Никто ее не заметит. Да, в ее словах была логика, но все происходящее казалось мне настолько гротескным, что я ни разу... не что я не сразу нашелся, что ответить. Вы уверены? Абсолютно. Абсолютли. Абсолютли. Ну ладно. В карман шорт-бутылка явно не влезала. Спасибо. Неуверенно промямлил я и вышел из медпункта. Нет, пиво наверняка может заменить дрожжи. Даже моих скудных знаний по химии и биологии хватит, чтобы поверить в это. Но... Вообще, ходить с бутылкой в руках мне сразу показалось не лучшей идеей, поэтому я решил отнести ее в домик Ольги Дмитриевны и спрятать там. Но я до него надо было добраться так, чтобы не заметили. Я засунул бутылку под рукашку. А почему не засунуть бутылку в эту в тележку, допустим, под сахар, да, под мешок сахара? Все бы и хорошо, но на площади меня окликнула славя. Точнее, она вынырнула у меня из-за спины так неожиданно, что я даже вздрогнул. Как продвигается? Что? Поиски ингредиентов! А, ты уже знаешь. Да! Славя улыбнулась. Нормально! Стараясь не выдавать своего волнения, ответил я. А что у тебя там? Она показала на выпичивающуюся из-под рубашки бутылку. А это кажется, попал. Да так, ничего особенного! Я глупо захихикал. Мне пора! Площадь я покинул почти бегом, оставив слави... Славию в недоумении. Хорошо, что она не из тех людей, которые будут задавать лишние вопросы. Но есть в этом лагере те, кого хлебом не кормить. Дай засунуть в нос чужие дела. Проходя мимо домиков пионеров, я столкнулся с Ульяной. Да ладно, но... Что прячешь? Она кита посмотрела на меня. Я решил, что отпираться нет смысла, и поэтому вызывающе ответил. А не твое дело. Шифровку в штаб несу. Большая? Шифровка. Бутылку я держал на уровне пояса, поэтому несколько смутился. Может тебе помочь? Сам справлюсь. Я уверенно обошел Лену и продолжил путь. К моему удивлению, она ничего не сказала и не стала преследовать меня. Хм, интересно. Ольги Дмитриевны в домике не было, так что мне удалось спокойно спрятать бутылку к себе под кровать. Выйдя на улицу, я облегченно вздохнул. Действительно, никогда бы не подумал, что буду так переживать из за одной бутылки пива. Словно вернулся в старшие классы школы. Хорошо, что сейчас она в безопасности. А если даже и надут, скажут, что не мое. Опыт придумывания оправдания у меня был большой. Так, окей, библиотека у нас осталась. Библиотека мука, да? Если все остальные пункты в списке продуктов для торта хоть как-то укладывались у меня в голове, то мука в библиотеке нет. Так, погнали, сохраняемся. Я долго думал, кому и зачем она могла понадобиться, но ни одного сколько-нибудь толкового объяснения на ум не приходило. Учитывая суровый характер Жени, лучше знать... сначала постучаться. Открыто. Женя внимательно посмотрела на меня из-под очков. Чего тебе? Эээ, ты не подумай ничего, мне бы... Я не хотел выглядеть идиотом, поэтому решил предельно подробно объяснить сложившуюся ситуацию. Мне мука нужна. Ольга Дмитриевна сказала, что она здесь есть. Я понимаю, что это странно, держать муку в библиотеке, но... Меня к тебе послали. А нужна нам для торта. Отметить спасение Шурика. Да есть у меня мука, что тут такого? Удивленно ответила Женя. По секунду мне показалось, что я получил тяжелый гири по голове перестал что-либо понимать. Мука в библиотеке. Действительно, что здесь такого? Мы же зазеркали, и я, Алиса, сейчас ем волшебный грипп и отправлюсь домой. Эй! А, да, я замечтался. Подожди, здесь я сейчас принесу. Она скрылась за книжными шкафами, я скрестил руки на груди и принялся ждать. Через пару секунд послышался звук скрипящихся петель. «Может тебе помочь?» — крикнул я. «Сама справлюсь!» — буркнула Женя в ответ. «Она в покрепе, так что придется недолго ждать». «Хорошо, хорошо». Прошло уже несколько минут, а Женя так и не возвращалась. Я уже начал волноваться, как вдруг дверь библиотеку открылась и вошла Алиса. Похоже, она не ожидала меня здесь увидеть. А ты что тут делаешь? А что нельзя? Грубо ответил я. Алиса немного опешила. «Да мне какое дело? Фыркнула она и направилась к столу Жени. А ты зачем пришла? Алиса пристально посмотрела на меня оценивающим взглядом, затем открыла рот, собираясь что-то сказать, но вдруг спохватилась и отвернулась, пряча что-то за спиной. «Книгу отдать?» – сказал я первое, что пришло в голову. «Не твое дело!» – не очень уверенно ответила она. «А что за книга?» – Алиса промолчала. «Ну дай посмотреть! Интересно ведь, что читает мисс «Не влезай убьет!» «Не твое дело!» в ее голосе было еще меньше уверенности. Ладно, ладно, я не настаиваю. Хотя на самом деле мне было очень интересно, что же такое читает Алиса. Более того, я вообще удивился, увидев у нее в руках книгу. Телевизор, кино, компьютер, если бы он здесь был. Все это казалось более подходящим развлечением для девочки вроде нее. А тут книга! Так, попытаться выхватить книгу у Алисы. Проявить осторожность. Да... Посрал да я на эту книгу, че? Любопытство кошку сгубило. В конце концов, это Алиса. Все может закончиться очень плачевно, а мне еще продукты для торта собирать. Ладно, потом зайду. Алиса, несмотря на меня, быстро вышла из библиотеки. Я задумался: Что могло быть в этой книге такого, чего она так стеснялась? Во-первых, смущенная Алиса это уже само по себе из ряда вон. А тут еще и смущенная книгой. Хотя чего теперь думать-то? Узнать никак не получится. Наконец библиотека огласилась громогласным стоном Жени. Собирай! Я обошел шкафы с книгами и видел спотевшую библиотеку, сидевшую рядом с люком в погреб, а рядом с ней небольшой мешок. Может быть у них тут что-то типа склада? Спасибо. Я взял мешок и вышел из библиотеки. Слава Богу, что он оказался не очень тяжелым, и до домика Ольги Дмитриевны я его донес без особых усилий. Наконец все необходимое было собрано. Я вытащил тележку с сахаром на улицу и положил на нее мешочек с мукой, а сверху приспособил кое-как две корзинки с ягодами. вы же я предусмотрительно засунул под рубашку от греха подальше. День близился к вечеру, а это значит, что пора спешить, ведь торт еще надо испечь. Конечно, я бы куда с большим удовольствием сейчас просто лег, закрыл глаза и заснул, но нельзя подводить Ольгу Дмитриевну. Более того, после сегодняшних приключений я уже чувствовал собственную ответственность за успех всего этого мероприятия. Выйдя на площадь, я ненадолго остановился, чтобы отдышаться. Нет, тележка не была тяжелой, ехала легко, и не приходилось прилагать особых усилий. Просто любые физические нагрузки вызывали боль и физическую, и душевную. Я присел на лавочку и закрыл глаза. Вот блин, сейчас стопу 2. А, короче он откроет глаза, а у него, короче, стывзили все, что у него в тележке лежит, наверное. Вот блин, ну просто так не может быть ничего. А что это? Мне было наплевать, кто это. Наверняка просто какая-нибудь пионерка, заинтересовавшаяся необычным коллегой по несчастью. Ты о чем? Устала, спросил я. Она ничего не ответила. «Ингредиенты для торта?» Ты «Любишь торты?» «Не знаю». «Что, никогда не пробовала?» «Не знаю». Девочка, очевидно, не понимала, про что я, но тогда это не показалось странным. Разговор меня совершенно не интересовал, так как я устал настолько, что не имел никакого желания, как бы то ни было, классифицировать внешние раздражители, разделять их на обычные и необычные. «Понятно». И приходи, попробуешь». «Правда?» Правда. А еще вы их делают... Кого? Рассеянно спросил я. Эти твои торты. Но... Мука, сахар, начинки всякие. Какой-то странный вопрос. Неужели она не знает, из чего состоит торт? Это все, это все у тебя там? Да, частично. И сахар, и сахар. А можешь мне немного отсыпать? Зачем? Не, чувак, у меня и сахар. Целый пакет. Хочешь, отсыплю? А? Это уже было, пожалуй, чересчур. Внезапно налетел ветер, я инстинктивно схватился за тележку и открыл глаза. Однако передо мной никого не было. Неужели мне все это почудилось? Однако мешок с сахаром развязался, а под ним на земле высилась, высилась небольшая белая горка. Может быть, она ветра испугалась и убежала? Поправив поклажу, я остался со скамейки и продолжу свой нелегкий земляничный путь. окей. Вот и не было ни души. Так, надо сохраниться. Так, какие-то опять непонятные вот э, ко всему, что вот это вот сейчас происходит вообще в лагере, да там до сих пор непонятно, как мы сюда вообще попали. Вот. Плюс ко всему к этому, короче, какая-то еще неизвестная гостья тут к нам является теперь. Ничего не удивительного, ведь я до ужина оставался еще час. Я подхотел тележку к заднему входу и издал продукты с рук на руки местной поварихе. Наверное, она уже была в курсе, что с ними делать, поэтому и посмотрела на меня так недобро. Не уверен, сколько по времени при, занимает приготовление торта, но, видимо, ей придется поспешить. Оставшееся до ужина время хотелось просто отдохнуть. Проще говоря, я слишком устал, поэтому сел на ступеньки и принялся ждать. Глаза закрывались сами собой. Наверное, за весь день меня слишком сильно разморило. Поэтому я и не заметил, как кто-то подошел и легонько стукнул мне по плечу. Привет. Передо мной стояла Мику. И тебе. Даже без зеркала я мог представить выражение крайнего скептицизма и раздражения у себя на лице. Извини, я помешала, наверное. Да нет, я просто сидел. А, ну тогда ладно. Мику расплылась в улыбке. Я просто шла на ужин, думала, что уже пора Оказалось, что еще рано Но я все же решила проверить Может я не ошиблась, а часы Ну то есть э -э, Часы не могут ошибиться Просто я их не так поняла я, Кажется, окончательно запуталась и замолчала Еще полчаса примерно до ужина Отлично, тогда я с тобой тут посижу, подожду Не возражаешь? Откровенно говоря, я, Откровенно говоря, я возражал знаешь, у меня еще дела кое-какие. Я поспешно встал и не прощаясь, удалился, как обычно, игнорируя Мику. Кто-то кричащую вслед. Через минутку я вышел на площадь и сел на лавочку с твердым намерением хотя бы здесь дождаться ужина в тишине и спокойствии. Да, он так, и, так игнорит вообще эту бедняжку Мику. Хоть это, балаболку, знаешь, да, там такую. Но... Блин, ее даже жалко, если честно. Пожалуй, такое со мной впервые за последние четыре с половиной дня. Я не просто злился на какие-то незначительные неудобства, а по-настоящему бесился. Меня абсолютно перестало волновать где я и почему я здесь. Не волновало меня и то, как выбраться отсюда. Сейчас я больше не из-за того, что именно мне постоянно приходилось выполнять глупые поручения вожатой, Именно я вечно попадаю в идиотские ситуации, а иногда я вообще выступаю шутом. Если это проделки инопланетян или задумка вселенского разума, то им неплохо бы показаться к психиатру. Я скрипнул зубами и сжал кулаки. И самое обидное в том, что все происходит как-то само собой. Я бы и рад не таскать пудовые мешки с сахаром, но выбора-то никакого нет. Точнее, альтернатива придет куда худшим последствиям, чем растянуть чем растянутые мышцы и ущемленное самолюбие. «На кого слишься?» Я мной стояла Ульянка и хитро улыбалась. «Ни на кого», – рассеянно ответил я. Однако кулаки меня выдавали. «Так просто». «Ладно, ладно, дело твое. Ты лучше скажи мне, а зачем весь день по лагерю бегал со всякими мешками?» «Дела были», – нехотя ответил я. «Судя по всему, это продукты». Может и продукты. Ульяна собиралась что-то сказать, но в это время заиграла музыка, призывающая пионеров на ужин. Я с облегчением вздохнул и быстро направился в сторону столовой, оставив Ульяну позади. Да просто вот на каждом шагу. Просто на каждом шагу. Семен, спасибо тебе огромное. За что? Вожатая приветливо улыбалась. За торт. Ах, да. В тот момент я как нельзя лучше понял смысл поговорки ⁇ Спасибо в карман не положишь ⁇ Ты же никому не рассказывал, это должно быть сюрприз. Да, вот и молодец. А теперь давай, марш на ужин. Ольга Дмитриевна махнула рукой в сторону столовой. Я медленно по, переступил порог и принялся искать свободные места. Сегодня их оказалось много, так что появилась возможность поесть в одиночестве. На ужин давали рыбу с картофельным пюре. Опять рыбу. Опять неудача, останусь полуголодным. Да и к тому же рыба была в обед. Сегодня что, рыбный день? Или запасы кончились? Отодвинув в сторону тарелку с жареными морским обитателем, я опустил голову на руки и закрыл глаза. Но вскоре к моему столику кто-то подошел. «Что с тобой?» «Ничего», – ответил я, не меняя положения. «Устал?» Да, есть немного. Это плохо, серьезно сказала Славя. Еще бы. Ты же помнишь, что после ужина мы все в поход идем. Уже собрался? Какой нахрен поход еще! Чего? Куда? Я моментально открыл глаза и поднял голову. Рядом со Слави стояла Лена. Поход! Она удивилась. Ты не знал? Нет. Я опустил голову на стол и закрыл ее руками. Если бы сейчас была возможность провалиться под землю. Девочки молчали. Некоторое время я находился наедине со своими мыслями, и меня это вполне устраивало. Может быть удалось бы даже так просидеть до конца ужина, но из дальнего угла столовой донесся громкий голос Ольги Дмитриевны. «Ребята! В честь чудесного спасения нашего друга и товарища Шурика мы приготовили для вас этот торт!» Я нехотя поднял голову и посмотрел в сторону вожатой, но ничего не увидел за плотно сомкнутыми спинами пионеров. «Сейчас, сейчас!» А про меня даже и не упомянули. То я Шурика спасал, что продукты для торта таскал. Как будто так и положено. Что же от вожата этого стоило ожидать? «Пойдем! А то и без нас съедят!» Славя улыбнулась. «Пойдем!» Согласилась с ней Лена. «Да, конечно!» Я хотел встал и поплелся за, дев... за девочками. Когда мы подошли к толпе пионеров, Ольга Дмитриевна как раз поставила торт на середину стола. А теперь. Закончить вожата не свела, потому что из толпы пионеров выскочила Ульянка и накинулась на торт. Да ладно. Ни хрена она такая дикая просто, эта Ульяна. Я херею с нее. Она успела до... надк. Укусить его в нескольких местах до того, как ее начали оттаскивать. Гулянка упиралась и визжала. До всей этой картины я безучастно наблюдал со стороны. Улыбающаяся Алиса, Лена, которая пальцем подцепила немного крема, негодующие пионеры вокруг. Казалось, мне просто здесь не место. Сейчас закрою глаза, открою, и вот я уже дома перед компьютером. Я магнул, но ничего не изменилось, только шум, гам и крики стали отчетливее. Ульяна, это уже переходит все границы. Я, я, действительно такое поведение это перебор даже для нее. Реально, это вообще безбашенное. А в разговор или три... в разговор или трибунал вмешался Шурик. Да ладно вам, Ольга Дмитриевна, раз уж торт мою честь, то ничего страшного. Он засмеялся. «Неважно!» ложато повернул в сторону Лена. «А ты?» «Тебя я сегодня накажу по-настоящему, чтобы в следующий раз знала!» «Ради бога!» Она фыкнула и отвернулась. «Сегодня с нами в поход не идешь!» «Да больно надо было!» Я бы с удовольствием поменялся ролями с Ульянкой и не пошел бы в поход вместо нее. Но кто же знал? Если бы догадаться заранее, я бы первым полез крушить этот чертов торт. После пару минут замешательства пионеры стали потихоньку расходиться. И тебе пора собираться. Через полчаса построение на площади. Я посмотрел глаза вожатой, пытаясь невербально передать свое, все свое отношение к происходящему, но вышло у меня, видимо, не очень. Не опаздывай. Направляясь к выходу, я подошел к Ульянке, которая сидела на столе. И зачем? Выглядела на крайне обиженной. Впрочем, было на что. Но захотелось Резко ответила Ульяна Довольно результатом? Довольно А тебе удачи в поход сходить Она хиднула гулу, вскочила и выбежала из столовой Удачи мне не помешает Так, окей, а давайте сохранимся Вот, и на этом закончим Вот Продолжим уже поход, получается, будет у нас в следующей серии. Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Обязательно комментируем. Хотя бы что-нибудь напишите в комментариях. Вот, что-нибудь. И с вами был Валерий, всем пока!